Всем привет дорогие друзья, сегодня у нас очередной ролик Ребята, выпал снег, наконец-то ребята Поздравляю всех рыбаков с первым снегом, с первым льдом Ребята, ну будьте аккуратнее, ребят, на льду Ходите вдвоем, лед еще тонкий, смотрите, аккуратней Сейчас, ребята, предлагаю вам живца Сазан у нас, да, получается, да, Сазан У него особенность, ну, по сравнению с карасем карась же щуку боится, да, он как бы этот А Сазан, он все-таки этот не дикая рыба, она искусственно выращенная, и она щуку не видела никогда в жизни в природе, грубо говоря. И она не пугливая, и она лучшая, самая лучшая наживка – это сазан, ребят. Сейчас, ребята, покажем, какой сазанчик у нас в продаже по 10 рублей за штучку. Город Талдом, ребята. Пойдем, пойдем. Так, ребятушки, сейчас покажу вам классного живца И одна щука не пропустит его ни морта, как говорится смотрите какой живец иди сюда зайчик поближе снимай смотрите прям какой а ну как же а бойки какой да давайте сейчас еще черпану покажу ну, в принципе вы поняли да живец вообще бомба утки подтверждают да да живчик то что надо ребята так что давайте подъезжайте все компрессор для него для живца рыбка себя чувствует классно все ссылочки ребята под видео в описании там будет ссылка на ави этот на что у нас там получается на юла и на Авито, да? На Авито две ссылочки будут. Ребята, заходите, звоните, пишите. 10 рублей, город Талдам. До скорой встречи, ребят.